Привет! Настало время самых любопытных новостей студенческого мира. О том, чем живет университет, и о тех, кто нас окружает, тебе расскажем я, Адель Шамилова и мои коллеги. Итак, начинаем! Все, о чем вы хотели знать, но стеснялись спросить, раскрыты секреты финансовой грамотности. Прекрасная всегда рядом, студентка КФУ вошла в топ-15 красавиц мира. Ах, это непредсказуемая спортивная жизнь, Акбарс и Рубин сразились в настольный теннис. Что общего у Международного валютного фонда и Казанского федерального, узнаем далее.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 В раннем возрасте дети начинают понимать, что деньги нужны для того, чтобы что-то купить. Но реальную природу денег они зачастую недопонимают. И как деньги попадают к родителям в карманы – тоже. Так, 7 ноября стартовала пилотная версия подготовки финграмотности преподавателей казанских школ. Смотрим.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 um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 рассчитаны на блок знаний в разрезе предметов общества знаний и специализированных предметов права и экономика. Вот этот проект уникальный в чем? То, что мы даем знания вам, делитесь всем опытом, всем знаниями вами, вы делитесь с нашими детишками, а дети, соответственно, дальше передают опыт родителям. И вот этот практикованный подход, соответственно, позволит нам охватить большое большое количество населения. Отличные расходы детей растут пропорциональном возрасту. Часто слышатся жалобы старшего поколения. Дети не умеют сопоставлять свои возможности и траты. Состоятельные родители порой готовы удовлетворять любой каприз детей. Но не знаешь ни в чем отказа ребенок может вырасти без ответственного транжиру. Поэтому программа «Финграмотность» дает возможность выработать у детей это столь нужное качество. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике веб ньюс Гимнастки Казанской Поворской Академии Спорта и Туризма поедут на Кубок России. 15 лучшим командам со всей страны предстоит разыграть Кубок России в конце ноября в Москве. В обновленном парке «Черное озеро» открылась детская площадка. Деревянный холм, стоявший с сентября, превратился в горку с канатными сетками. Институт непрерывного образования КФУ приглашает на тренинг, посвященный имиджу и созданию личного бренда, который начнет свою работу 19 ноября. Задача тренинга — повысить эффективность слушателей в бизнесе. При Казанском федеральном университете начала свою работу школа молодого инноватора. Школа, ставшая одним из межвузовских проектов подготовки к программе «Умник», будет работать на базе управления инновационного развития КФУ. В Казани после ремонта открывается Кировский ЗАГС. Молодожены могут расписаться уже с первых дней декабря. Красота не только спасает мир, но и помогает девушкам добиваться своих амбициозных целей. Этот факт еще раз доказывает одна из красавиц Казанского университета, которая уже вошла в топ-15 красивейших девушек мира. На что еще способен женский талант, узнаешь в нашем следующем сюжете.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 это один из самых престижных конкурсов, конечно же. После этого нельзя просто сидеть на месте ровно и ничего не делать, просто позабыв об этом, как об, как об, об определенном этапе жизни. Да, это этап жизни, но это также и большой толчок к каким-то новым совершениям. Конечно, я буду стараться идти дальше по этим же стопам, развиваться в этом же направлении.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 У болельщиков хоккейного клуба «Акбарс» и футбольного клуба «Рубин» появилась уникальная возможность не просто поддержать любимых игроков матча по настольному теннису, но и сразиться с кумирами задним столом. Кто же оказался лучшим, узнаешь в следующем сюжете.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 я за «Акбарс», потому что это моя любимая команда. Кто <смех> пришел в «Рубин». Ну, мы как-то больше к хоккею. Я Эй, просто как? люблю футбол. «Рубин». И... Вот состоялся уникальный матч по настольному теннису между игроками «Акбарс» и «Рубин». Итак, какой же спортивный клуб номер один в Казани? Узнаем чуть позже. «Трено! Трено!» вы... «Летим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 На этом наш выпуск подошел к концу. Но ты не унывай, ведь мир не мыслим без новостей. А значит, мы встретимся уже совсем скоро. Пока.